Вы хотите бомбы? Так вот же она. Слишком просто, но дико ароматно. сути, уважаемые. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Смотрите другие видео с канала. Пишите свое мнение в комментариях. Делитесь этим и другими видео с канала в соцсетях. Сейчас радостное событие. Наконец-то! Наконец-таки! Мой первый заказ! Алиэкспресс. Он полностью собран. Четыре товара с трех разных магазинов. Они шли по-разному. В разные сроки с разных стран. И теперь они все вместе. Сейчас давайте быстренько посмотрим, что в каком качестве, в каком количестве пришло. И потом будет бонус. Так, вот это вот серый пакет. Серый пакет. Пришел самым последним. Шел Шесть с небольшим недель. Самый нужный гаджет для юного блокера. Раз, два, три, четыре, пять. Пять прищепочек на микрофон петличку. За 125 рублей 55 копеек. Сразу затестим. Ну как-то так. Все. Топчик. Топчик. Довольный, удобный. Четыре запасных, одна основная. Супер. За всего лишь-то 125 рублей 55 копеек. Супер. Следующим, <coughs> точнее предыдущим, да, пришел. Вот этот серый пакет, минимум кириллицы, было в почтовом ящике. Смотрим. И, о чудо, здесь у нас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять штук ветрозащиты для петличного микрофона. Офигенная тема. Они теряются, как черт знает чё. Пухленькие, толстенькие. Затестим. Ну, сидит не очень плотно, что, в принципе, всем свойственно. Он толще, чем то, что был стандартный в комплекте. Вот Плотнение имеет место быть. Учитывая, что они часто теряются, за 54 рубля 9 копеек 10 штук это вообще топово. И теперь то, что пришло самым первым через 3 недели. То есть даже раньше еще обещанного срока. открываем большой черный пакет. Маленький серый пакет белый. Да? И побольше серый. Самое интересное оставим на потом. Посмотрим, что здесь. Зарядное устройство на 3 микро-USB адаптера. На 3 микро-USB выхода. Вроде как даже с индикатором каким-то должно быть. Посмотрим. Кстати, самое время зарядить фитнес-браслет. <coughs> Нормальная тема. Все работоспособная один выход рабочий второй выход рабочий третий выход тоже рабочий все отлично нормальная тема за 293 рубля 83 копейки теперь открываем самое интересное в большом сером пакете прозрачный пакет и в нем Офигенные, крутейшие, я думаю, что так все будет, кухонные гаджеты. Это бутылки, не проливайки. И чем я их наполню, я вам сейчас покажу, я их сразу заполню все, покажу, как это работает. И сейчас мы их сполоснем, обдадим кипяточком. Хрен его знает, да, что там ехало с Китая и как долго это упаковывалось. Праздник Продезинфицируем, подготовим, и потом сразу же все 5 бутылок, которые я приобрел за 284 рубля, это капец, как дешево, за 284 рубля 48 копеек, 5 универсальных, очень удобных кухонных гаджетов. Итак, и теперь, собственно, сейчас я покажу, для чего эти э, кухонные гаджеты я приобрел. Как их офигенно и круто можно использовать. Я их помыл. Он 225 мл. Это пластиковые бутылки, не проливайки. Сейчас мы каждую из них наполним. Вот, начнем с самого простого. Очень удобное в использовании перчено-соленое подсолнечное масло. Берем вступку, пестик, немного перца горошком. Ну, даже много взял. Ладно. Слегка раздавливаем. В клочья давить не надо. Давим чуть-чуть. Где-то вот такие вот наполовину растрескавшиеся горошины перца душистого. То, что не раскололось, оставляем. Отправляем. На такой объем задействуем где-то чуть больше чайной ложки. Теперь отправляем соль. Соль я предпочитаю использовать морскую. Она крупная, более полезная. Поэтому засыпаем ее. Возьмем тоже. Чайную ложку. Может, полторы. У меня десертная. Нет, это да, не Вот и все. Ароматное перечное соленое масло готово. Заболтаиваем. Уже через сутки оно будет офигенски ароматным. И вот главный прикол этих бутылочек. Вытекла ровно одна капля. В следующую бутылочку. Мы наполним кетчупом и майонезом. Мы сделаем всеми любимый кетчунес собственного приготовления. В бутылке будет бомба. Небольшой объем, Никогда не испортится. Чуть-чуть мазика. Чуть-чуть кетчупа. По желанию сюда же можно добавить чеснок, розмарин. Но я решил сделать абсолютно стандартный, простой, без излишеств кетчунес. Накрываем крышечкой. чем преимущество этих бутылочек. Он что, узенькая горлышко? Даст нам бомбические, красивые, тоненькие узорчики. Мы можем рисовать. Накладывать именно на те места, которые нам нужны. Сох хлеба. кичуная с тонкой струйкой. 20 ну, рублей, и... сука, каждый накидает нахуй. Будем жить мы, понимаете? Будем работать для вас. следующей бутылочки мы заполним заправкой катаны греческая. Заправка для салата. Для нее состав 2 столовые ложки уксуса, 5 столовых ложек растительного масла, 7 столовых ложек воды и, собственно, пакетик э, приправы. Что, собственно, в пакете должно быть? Декстроза, сахар, соль йодированная, лук, кукурузный крахмал, чеснок, петрушка, базилик, рапсовое масло, куркума, любесток, шнит-лук, укроп. Засыпаем. Бутылка как раз по размеру. Вегетто типа. Ну и вот это вот вся смесь воды, уксуса и масла. 225 объем бутылки. Вот на смесь таким же объемом получилось. На салатике проверим, что это такое вообще есть. Дальше делаем салатную заправку уже э, по моим э, именно предпочтениям, по моему вкусу. Люблю вот такую вот бомбическую тему. Это четверть лимона, лимонного сока, да, выдавливаем лимон. Свежая мята, ароматнейшая. Помяли, помяли, порвали, покатали, отправили. Соевый соус, чисто для солоноватости. Где-то одну четверть примерно от общего объема. Дальше, собственно, оливоч. Потрясающая заливка будет, заправка. Просто солим, перчим и вот это вот заправка. Просто будет бомба. Аромат лимона и мята это вообще то, что нужно в сочетании с оливковым маслом. Ну теперь заполняем последнюю бутылочку. Мы берем вежий розмарин, вежий тимьян. Мешали вместе, отделили от стебля. И вот такую вот травяную смесь отправляем в батл. Это будет мясная бутылка. Потому что какое мясо без розмарина? Мясо с розмарином, Мариновать в розмарине – это просто бомба. Полить стейк розмариновым маслом во время жарки – это прям то, что нужно. Если мясо без чеснока, то шел бы ты лесом. Мясо все должно быть с чесноком. Собственно и мясо, и чесночное масло тоже должно иметь место быть. Просто раздавили, сняли шелуху. Резать нифига не надо. Просто раздавили чесночины. На такой объем, я думаю, четырех зубчиков чеснока вполне хватит. И заливаем оливочем. Вот. Все пять моих кухонных гаджетов заполнены. Прищепка на месте. Эта защита сейчас не нужна, ну и зарядка тоже где-то как-то задействована. Гаджеты топовые. Небольшой, небольшой, небольшой. Совсем малюсенький минус, то что вот, вот это вот происходит. Это, наверное, просто не разработалось, не размялось. Для этого мы просто все равно же берем. И вот такие движения производим. И пластик привыкает. Мясной, мясной оливыч. Именно для мяса. Только для мяса любого куриного твинины говядины просто будет бомба и сутки настояться оно заберет все ароматы от ягод и тут блин заберет все ароматы от трав чеснока это бомба ну вот они все в сборе греческая заправка. Кичунес, мясной бутыль розмарин тимьян чесночок валивычи салатная заправка по моему по моему по Егорьевский. Может быть с годами ее начнут называть Невская заправка. Естественно. Ну и просто коленое перченое подсолнечное масло. Слишком просто, но дико ароматно. Ребят, бонус. Бонус специально для вас. Да за то, что досмотрели до конца. Зацените. Сейчас сохнет! Сейчас сохнет! Ч ты орешь? Это все отходит на второй план. Ну как на второе время, но на пару секунд буквально. Знаете, пельмешки отварил. Хлебушек я же дегустировал, кетчунес, да? сейчас еще раз прогонь. И ни хрена, о, кетчунес не пойдет в пельмешки. Мы не будем делать этой хрени кетчуп в пельмени, никакого кетчупа в пельмени. Пельмени пойдет. Светлана. Светлана. Понимаете? Именно так. Именно так ее называют э, итальянцы э, с канала Кузна. Блин, не то чтобы прям дико рекомендую, но там есть интересные темы. Интересная тема. Канал Кузна. Пельмени отварили. Немного. Оставшегося в бутылке оливыча. Бутылка хорошо разошлась. Далее. Варил без соли. Просто-просто в воде, без всяких лаврух. Немного соевого соуса. Тем самым мы их превращаем в японские пельмени. Или может быть в равиоли. Я не знаю. Я не знаю. И дальше свежемолотый перец. Блин, сейчас будет бомбочка. И просто Светлана. А -а -а. Чем гуще Светлана, тем гуще у тебя она. Ха. Потом на и она. Или сразу она чём она? Вот. А кичунес, кичунес не пойдет на Светлану. Кичунес пойдет на хлебец. Смотрите, смотрите, как шикарно льется. Блин, это удобно. Можно там, не знаю, я тебя люблю на яичнице нарисовать. Своей любимой. Или любимому, я не знаю. Это посмотрит. Посмотрят многие люди. Так что очень удобные гаджеты. Вот это действительно имеет место быть. На самом деле на. Алиэкспрессе на всех этих э, китайских э, сайтах, то всяких там, что там еще есть, eBay берут, там много ненужной байды. А вот это вот прямо вот реально пригодится. Это же моешь, используешь по-другому. Можно играться с рецептами для бесконечности, подгонять под каждый разный. Можно наполнять наполовину, да, там на часть, там, на треть, на четверть, и готовить на 2-3 раза. Здесь запасы я не знаю. Вот, ну вот кичунеза мне хватит такого вот. На недельку хлебушек пельмешки ну и естественно самогон а, ароматы ванили на самогон выпустим чуть позже я думаю до конца года мы сделаем обзор на самогон до конца года будет поездка в другую страну Может быть даже и в две. Так что до конца 2019 года вас ждет много интересных видео. А в следующем видосе я вам анонсирую уже планы на 2020 год. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Об этом я говорил вначале. Пишите. Пишите. Попробовали ли вы сделать подобные замесы. Насколько, пишите в комментариях, насколько вы рады за меня, за то, что у меня наконец-то появились эти прищепочки. Я вообще охуевал. Вот, было, было, было хреново. С прищепочками я вообще в норме. Тем более 5 штук, 5 штук там за какие-то смешные деньги. Это я ну, в топе, в топе. Я, вот, ну, я чувствую себя увереннее. Когда есть, когда есть ветрозащита, вообще в топчик. Уличные видео, не вопрос. Тем более, вот эта вот э, ветрозащита за какие-то там копейки, она, она гораздо плотнее, больше, чем э, та, которая шла в комплекте э, с этим микрофоном. все время сваливалась, терялась. Э, вообще норм, норм. Зарядка, ну, зарядка, блин, ну, с индикатором на, на, три, на, на три выхода. Я пока не знаю. так таких ситуаций в моей жизни, чтобы мне сразу три нам было задействовать, но вполне возможно такие будут. Но это круто, это круто. И, блин, бутылки это конечно прям выигрышная ситуация. Бутылки прям это вот это вот просто гаджеты. Это облегчает жизнь, это делает удобство. Так что это норм пишите пишите комментарии что из всего вам больше понравилось напишите свой опыт покупок на алиэкспресс негативный позитивный там что там по срокам все расскажите мне очень это интересно потому что это был мой первый заказ на алиэкспресс вот именно под своим логином паролем это вот впервые для меня было я Совершил данное действие, я получил какой-то товар, там оказывается так, так, там, ну, то есть э -э -э мне интересно ваше мнение. Пишите, пишите в комментариях. Ну и естественно, э -э если вам зашли мои соусы, то ставьте лайк. Если не зашли, то значит вы ничего не понимаете в жизни. Потому что вот эти заправки салатные, там заправки для мяса, это топ. Это вот, ну. Не все из них придумал сам какие-то, я вот где-то уже э, видел на просторах ютуба, так что могу переадресовать, кто вам конкретнее предъявит. Вот. Ну ладно, так и быть, говорили еще одну. давайте с вами. Потому что есть все-таки еще одна важная информация. же мои дорогие э, зрители канала и подписчики естественно мои самые любимые мои дорогие мои прям яхонтовые не должны не, не должны забывать о том что то, если если вам вообще не сложно не западло есть там где-то что-то завалялось то пожалуйста на карту мне для поддержки канала, и я богом клянусь, естественно, только именно на эти цели пойдут ваши донейшены. Всегда, всегда вам буду благодарен. И на развитие канала, если кто что задонатит, это будет очень и очень, очень хорошо. Вот это вот вся фигня мне обошлась, вы сами видели за какие копейки, а могло быть благодарностью от вас. Так что... Если поподкидывайте, я буду искренне рад. Вот. И все будет хорошо. Так что Светлана. Хлеб с китчунезом и первак. Первак вообще бодрый. Но об этом немного другой ролик. Он будет чуть позже.